доброго времени суток мои дорогие и любимые с вами канал турецкая суббота и перед тем как я начну эту прямую трансляцию а это у нас по счету с вами четвертая прямая трансляция подпишитесь на наш канал поставьте пальчики вверх и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить самые интересные видео на нашем канале. А сегодня мы с вами поговорим о Харидине Барбаросса. Это... Итак, это у нас... Османский косар, фототорговец. И вельможа. Команда Касарским флотом стал правителем Алжира, а затем адмиралом Осмарской империи. Хайридин Барбароссарый, также известен как Хазыр-Рейс, О нем известно 1475 года он родился и и умер 4 июля 1546 года в, Стамб... в Стамбуле. Османской империи. Итак, Харидин Барбароса или Хазуррейс родился, как я уже ранее сказал, в 1475 году на греческом острове Лесбос в семье турка и гречанки. Его отец, Якуб Ага, участвовал в османском завоевании Лебоса, общем землю в Любовской деревне Бонова и женился на гречанке Катерине, даве православного священника. Он, исследовав после гибели старшего брата Аруджа Барбаросы I, крупную флотилию в несколько тысяч человек, хазыр в 1518 провозгласил себя с султаном Барбароссой султаном Барбароссом II и признал верховную власть Османской империи. Он продолжил дело старшего брата, продолжив захваты новых земель. Испанцы готовили нападение на Алжир. Харидин предвидел такого... такой оборон дела. 17 августа 1518 года многочисленная испанская армия под Командованием вице-короля Сицилии Огаде Манкады подошла к стенам Алжира. Испанцы требовали немедленной сдачи, а Иридин отказался, решив стоять до конца. Манкада был готов штурмовать к крепость, На командующей артиллерии говорил его, предложив подождать подкрепление посланного султаном Тлесмены. Тлес... Внезапно налетевший сильный ветер уничтожил, уничтожил 26 испанских кораблей. Погибло около 4000 солдат. Без особых усилий Харидин расправился с остатками испанской армии. Османский султан Сулейман I назначил ее Барбароссу главнокомандующим своего флота и Белербеем Африки. Так как Турция в это время заключила негласный союз с Францией, воины Барбарос, Барбароссы велись. Действия против фото противника короля Франциска I, прежде всего Священной Римской империи. Активная деятельность пиратов под руководством Барбароса II потребовала значительных усилий императора Карла V, направившего в 1538 году. Против них мощный флот, под начальством выдающегося флота Андреа Дориа. Объединенный альянс флота, состоявшихся в Венецианской республике, республики Генуэ, военных кораблей Папского государства, И пиратов Ордена Священного Иоанна насчитывало 157 кораблей и 60 тысяч солдат. Это была самая большая флотилия, какой еще история не знала. Османский флот состоял из 120 100 тысяч Из 122 галер и 22 тысяч солдат. Так. Ну, пожалуй, на сегодня у нас все. На, по поводу Барбаросы. Присоединяйтесь. К нашему каналу. До встречи в новых прямых эфирах.